Есть ли у вас план, мистер Фикс? О, у меня всегда есть план. Вот такой план забега я рисовал в нагру 2016 года, когда был 2 по 50. Вот первые 50 километров, вот вторые 50 километров. Вот такой план забега у меня был, когда я сделал ультру на московском марафоне. Пробежал сначала 10 километров, а потом еще 42. И вот, да, что-то здесь у меня даже записано, что я готовил. Говоря, я не могу разобрать, но не суть. Собственно говоря, план должен быть всегда, и вот как выглядит план на грудь 2017 Ну и, соответственно, вот синеньким я еще пометил какие-то моменты, что я беру с собой, и какие таблетки я тут, где растворяю. Наверное, не буду сейчас очень сильно и подробно рассказывать, это мой рабочий вариант. В итоге я расписал, что мне нужно. Да, я принял решение, что я буду чередовать гели с батончиками. Вот буковка «Б» обозначает батончики. Почему? Потому что в прошлом году ну, я, мне было тяжело бежать на гелях, и в какой-то момент уже не хотелось их есть. И я понимал, что надо учиться есть на таких длинных забегах твердую пищу и выработать этот режим. Соответственно, у меня получилось, что с 1,69 километр я беру 2 батончика 4 геля, вот они батончики, раз батончик, и два батончик. А вот на этих пунктах я ем э, твердую пищу. Ну и на последний участок я беру два батончика и пять гелей. И тоже у меня помечено, где я ем гели, и, соответственно, где я ем батончики. Опять же, подразумеваю, что в этих точках я ем твердую пищу. Ну, что оказалось? Оказалось, что вот вначале мне есть не хотелось, я практически не ел. А потом мне уже не хотелось есть, но я пытался вот здесь вот гель употреблять чтобы сил для бега хватало ну и соответственно с водой стартовал я по минимуму я взял всего лишь пол литра с собой на старте дальше у меня был план соответственно вот в этой точке залиться одним литром это восполнить вот то есть я планировал что мне вот здесь вот хватит пол литра так оно оказалось в том, что утром, в холодной погоду в начале гонки я очень мало пью. Это не совсем верно. То есть вот здесь надо выпивать пол-литра и здесь надо выпивать пол-литра. А мне хватило здесь 0,25 и здесь 0,25. Я дополнил две эти маленькие фляжечки, залил еще пол-литра. И, соответственно, вот в этой точке я долил гидратор до 1 литра и плюс две маленькие фляжки. А вот в этой точке у меня был уже на бодяженный изотоник. Соответственно, я просто перелил его в гидратор готовый уже не тратил время то есть если я здесь изотоник разводил в гидраторе то здесь я выливал готовый изотоник ну и в, где то вот в этой точке примерно у нас по быкова я тоже залился немножко водой но уже гидратор не трогал мне хватало фляжчик но что становилось прохладно и организм скорость падала и соответственно организм требовал меньше воды на гонку вот, вот примерно так, что я потом сделал Это я взял, но я про эту бумажку забыл Вот так, чтобы про нее не забыть Я все перенес на карту И если вы посмотрите, вот здесь я пометил да, Что я должен съесть гель Вот здесь я должен съесть батончик Вот здесь гель после того, как мы пройдем речку Вот здесь я съел батончик, здесь гель Вот здесь опять одна река Но если вспомните реально эти места То это было сплошное болото И ориентиры просто потеряли Перестали иметь значение ну, вот и все, наверное, что я хотел сказать вкратце про там, свой план э, и про карту. Э, считаю, что крайне важно иметь с собой карту для тех, кто первый раз не быстро бежит, э, у кого есть время на нее смотреть, и, соответственно, нужно обязательно загружать трек часы гармин.